Привет, как справляться с самыми крепкими морозами и делать это красиво. Для этого у нас есть шикарное решение печь камин Сибирь-10. И сегодня Форнакс покажет суровый сибирский монтаж печи камина Сибирь в суровых сибирских условиях. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы находимся на усадебном участке, ясные поляны, на объекте, где будем монтировать Сибирь-10. Печь-камин Сибирь-10 средняя по мощности в линейке каминов от НМК. Но даже 10 кВт достаточно, чтобы прогреть дом объемом от 150 до 250 кубов. За большой каминной дверцей спрятана вместительная стальная топка, футированная плитами из шамота. Управление камином простое – две ручки. Нижняя регулирует подачу воздуха на горение, верхняя на обдув стекла для его очистки. Подключение камина верхняя, диаметр патрубка 115 мм. На данном этапе мы подготовили разметку, где в дальнейшем будем убирать балку и усиливать ее металлическим швелером, который сейчас красится, подготавливается. Будем делать проход перекрытия и э, смотреть по поводу стропилы э, в меж. Чердачном пространстве. Впереди нас ждут неизвестности, так как в чердачное пространство доступа на данном этапе нету, но мы готовы ко всему. Мы подготавливаем каркас под натяжной потолок, постолько поскольку в данном здании будет опущен потолок в район 10 сантиметров. Под заполнение. Каркас сделали в размер заготовки для фланца проходного узла. На ней размечаем отверстие для прохода дымохода и вырезаем его. Ну, Пусть вас не смущают слегка неровные края Вручную проделанного отверстия. После установки дымохода оно закроется конусным фланцем. Швелером разгружаем часть конструкции потолка, ведь мы будем убирать балку. Покрасим фланец проходного узла термостойкой краской в цвет дымохода. Женя, расскажи о своих бедах. Ну, в смысле, что ты сейчас делаешь? Я обрезаю длину для того, чтобы не было препятствия на выходе после отбойника у печи. И убрать вот этот борт для того, чтобы этот переходник нормально сел его можно было нормально прогерметизировать Пока Евгений готовит элементы дымохода Снимем пароизоляцию Удалим утеплитель И подготовим все к выводу дымохода Через потолочное перекрытие Ой, Вам это надо будет увидеть да, порой без сюрпризов не обходится. Напишите в комментариях своей версии, почему верхний слой утеплителя оказался в ИНИ. Пройдя проход перекрытия, мы столкнулись с тем, что стропила расположена практически соосно с балкой. Соответственно, здесь есть усиление, что позволяет нам не делать никаких дополнительных усилений для стропилы с этой стороны, а просто ее обрезать. А в дальней части мы будем ее отрезать и делать усиливающую балку. Давай я залезу. Я знаю, как. Вот и все. Ты же монтажник или кто? В носочках? Жека, не замерзнешь? Да нормально. Следуя ранее нанесенной разметке, намечаем ось дымохода. Ориентиром для монтажника, который будет проделать отверстие в кровле, послужит кровельный саморез, вкрученный изнутри. Подготавливаем контурусилительную усилительную балку того, чтобы здесь поставить усиление вертикальное, потому что вот эта стропила будет срезаться. Произвели фиксацию, чтобы в процессе эксплуатации движение дома, так как он деревянный, она не потеряла свое статистическое место. Места для работы очень мало, но необходимо удалить часть обрешетки, которая находится в непосредственной близости от дымохода. На высоту, оговоренную с заказчиком, устанавливаем каркас для крепления фланца проходного узла. Все делаем по уровню, но при желании и необходимости у монтажников натяжных потолков останется возможность немного изменить высоту подвеса. Набивку проходного узла подробно рассматривать не будем. Все по классике. Сначала в распор заготовки из минеральных матов Роково FireBuds, а затем короб из суперизола, который наполним минеральной ватой. Вновь возвращаем камин на место. Подрезанный и окрашенный в цвет дымохода переходник помещаем на выход дымохода и устанавливаем стартовую трубу и шибер. Ну, нет, обижаешь. Да, он... В таких случаях надо супругу спрашивать, потому что... Ну, да, может, главный дизайнер, это такое может, дело. Вообще, дизайнер, обычно это... спрашивают вас. ставят здесь. Ну, он... как печка, так и чтобы... то есть, вот так вот она лучше все. То есть, на печку смотришь, вот она красивенько смотрит. И все косяки прячут, а здесь как раз Просто так ты прижимаешь картон, когда режешь. Ну, Так ты прижимаешь. вот так-то это вообще кровь, один твоей, должен делать. Твоей крови, видимо, не жалко. И вообще мне не жалко. Сам руки Хорошо Временно монтируем каркас у фланец, чтобы установить дымоход, а дальше начинается то, без чего не обходится практически ни один монтаж: примерка и подрезка трубы. Я сейчас за дерево цепляюсь. Да, погода ухудшается. Нужно успеть проделать отверстие в кровле и загерметизировать место прохода. Как обычно, работая на высоте, все тяжелые работы лучше сделать на земле. Стыкуем два сэндвича, фиксируем их хомутом и уже с крыши стыкуем эту конструкцию с нижними элементами. Для того, чтобы мастер-флэш легко наделся на трубу, прогреем его строительным феном. Также придется прогреть и металлическую кровлю, выгнав всю влагу из-под мастер-флэша для того, чтобы загерметизировать место примыкания. Вот так, продвигаясь сантиметр за сантиметром, все закончили. Наденем оголовок зонтиком и дополнительно защитим место примыкания мастер флешек к трубе фланцем и пройдемся герметиком по месту стыка. закрепим дымоход кровли Ну и последние штрихи внутри дома мы остановились на том что сделали тройной рокул в проходе перекрытия, плотно прилегая его к минеральной вате и мембране, чтобы туда не просачивалась влага и не было воздушного пространства. После этого был сделан короб из изола от нижней части, как первый слой рокула, до верхней части выше стропильного пространства. выше балки, чтобы можно было быть уверенным в том, что изоляция отслужит свое в полной мере. После этого вовнутрь, как во всех предыдущих монтажах, мы заложили вату тип для того, чтобы э, теплый воздух из помещения не уходил в чердак. будешь обдирать? Ну, вот ее надо подогреть. подогреть в такую погоду не стали устраивать каминную первую протопку на улице но дом еще не обжит и отделка не завершена поэтому ничего страшного в том что это будет сделано дома нет Согласитесь, что с установленным камином в доме сразу стало теплее и уютнее Это видно даже по картинке Большой выбор каминов и каминных топок на сайте fornax.ru И в магазинах сети Farnax в городе Новосибирске Еще больше монтажей вы можете найти на нашем канале Farnax Film Так что подписывайтесь Ну а мы с вами скоро увидимся Пока!